Голубое озеро Семискюле созданный природой уникальный незамерзающий заповедник с постоянной температурой воды 7,3 градуса. Хрустальная ледяная купель лазурного чуда постоянно обновляется мощными целебными сероводородными источниками, бьющими с глубины более 27 метров. Чаша Семискюле Словно драгоценный изумруд в обрамлении роскоши степей и гор. Путешествуя с Рейки,